Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София, мы продолжаем, продолжаем, да, продолжаем, The Messenger, нашего веселого ниндзя, с офигенной музыкой, я пытаюсь вспомнить, как вы чё, куда и в какую сторону мы вообще идем. Туда, туда ли мы идем? О, смотрите, как хитро было, а? Ну, мы разгадали эту загадку, эту тайну, ну, ничего. Пойдемте дальше. Так. А мы тут были, нет? Не, я помню, что мы где-то остановились, они, я Я что-то я уже. Я уже все забыла. Где, ч, как, когда, зачем, почему? Какие-то кукули бегают. Что типа, Что происходит? Ладно, сейчас разберемся. Так, ну тут мы вроде бы не были, да? Ну не были же. Сегодня не должны были. А, да да да да да эти вот тусовщики за эти вот камены Да что ты будешь делать то ага его камень летит а, прям вот сюда сюда, сюда. так да, что ты будешь делать то кстати кстати кстати пока я не забыла то на пока так камера Сейчас секундочку мы сейчас вот здесь сделаем немножечко вот так вот чтобы вам было Видно, что у меня вообще тут происходит Вот так, вот, вот, вот Вот, вот, вот Вот так вот, да? По идее, не должно сильно, особо сильно Что-то закрывать, ну-ка, точно все нормально Ну-ка, ну-ка, ну-ка ну, ну, вроде да, вроде нормально У меня тут просто окошко такое маленькое, я не вижу ш... Я сама не вижу, что я там делаю Режмать, режмать, давай Ай-яй, выбегай туда. Блин, не в ту сторону я побежала Как же молодец Скажи, Молодец. Ладно, выходим, выбегаем. Ну, по крайней мере, вам теперь все видно. Это меня радует, естественно. Так, а как... ч? Ничего. Ну, ладно. Так, сейчас запрыгнуть. Так, как обычно, вспоминаем наше основное правило. Основное правило наше гласит. Что? Не спеши. Не спеши. Главное. Главное, не спешить. Так, забираемся. Оп, оп. Ну, я это... решил выпендриться слегка. Вроде даже получилось что-то. А, я сейчас... -то, я просто зас засмотрелась. У меня там вот, под камерой у меня было ощущение, что... Выходит так. Так, да что ж такое-то? Сейчас все будет. Пойте. Аккуратно, все. Ой, все, все и никаких проблем. Аккуратненько, всех убили. Проходим дальше. А, Б, да, у лежит же точно Вот, вот. самая паршивая. Из... А как туда попасть? Вот это уже замануха мануха была. Это, наверное, где-то как-то с другой стороны попадается. Да? Вот это вот они ему дают, молодцы. Так, нам тут. Нам жить. Же... Да, нам наверх нам. Суким плюются, а. Так, сейчас, ладно. Тиха. да! Что ты делаешь-то? Так, не торопиться. все, размеренно, аккуратно. Мы жить можем вот это вот так Раз-раз вот. взбили. Раз перепрыгнули. Все, они торопимся. Аккуратно, Коля, замечаем, все замечаем, за всем... Стараемся следить! И стараемся не умирать. как классно. Туда можно, наверное, как-то попасть, да? Ага, там... Нет, можно. Можно? Я думаю, можно. Ладно. Так, что-нибудь нужно? Так, улучшить. Ничего не можем. Так, ну, в принципе, мы вот чисто, можно сказать, сохранились. Да и все. Ну-ка, а мы вот куда-нибудь отсюда. Ну-ка. Сейчас чисто проба. Да, смотрите, можно. Но не цепляется он почему-то. Нет, не цепляется. Туда не цепляется. Короче, он туда не лезет. Но мы молодцы. Мы все-таки задрочили этот момент. Ну, окей. То есть ничего невозможного для нас нет. Мы совсем можем справиться. Мы молодцы. Я вас поздравляю. То есть уже... Бешеный. Спокойно. Перепрыгивай Вот. Запрыгиваем. Перепрыгиваем. Отлично, ждем. Ждем, сказала я и прыгнула прямо на врага. Я что я же могу, я же могу я. Нам.. Ты что так далеко кидаешь? Так, тихо, спокойно. Нам главное туда не провалиться, иначе мы это. Что мы будем развлекаться там? Так. Да вот что? Ай! Оп! Вот что вот, вот, я вот даже не сразу заметила. От, от тебя мы отбавимся вот так вот, пожалуй. Ну-ка подожди-ка. А тут что? Опа! Ну-ка, сохраняшка. А туда наверх что? Подождите, мне кажется, это какой-то секретик. Да. Понятия не имею. О! Это опять даже эта самая штука. Прекрасно. Как она там, а, печать силы? Вот, вот, вот. вот. Еще печать силы. Печати силы много не бывает. Хорошо. Так, спрыгиваем тут. Да, мы прошли. Нормально, с первого раза. Я горжусь нами. Так, опять его убиваем вот так вот. Ибо нефиг. Ибо бесит. Ибо не надо. Так, это... А как там туда забраться? А! Ну-ка, Ну ладно, я сама. Я сама! Раз ты мне не можешь помочь, я отправлюсь сама уж как-нибудь. Едет, хватит. Так, так. Угу. Давай вот так мы тебя сразу избавимся от тебя. Тебя тоже. Так, тебя мы переждём тоже, давай, иди сюда. Оп. Ладно, этого я трогать не буду, он, в принципе, мне не мешает. Смысла убивать его я не вижу. Так. Справляемся, пока держимся. Что тут? Это что было? Вот это что? среагировать успела, там, клониться, все дела. Так, ну, в принципе, стоп. Стоп. Может он что-нибудь сейчас расскажет? Скажет. Ты что-нибудь мне скажешь? Нет, ничего не скажешь, ничего не расскажешь. Ладно. Не хочешь разговаривать? Тогда пойдем дальше. Мозг классная. Ой, херня такая летает. Какие-то бегают. Какие-то летают. Что еще происходит? Ну дотянись до него. Ну дотянись нам. Ну. Чуть-чуть живи. Чуть Так, всех убью. Всех убью. А, это он на иголки наткнулся. Так, спокойно. Ой, выкачешься. Сейчас, сейчас, идем. Бежим дальше. Так, типа, спокойно, не торопимся, не торопимся. Оцениваем ситуацию. Так, все, а теперь всех убиваем. Оценили ситуацию, поняли, что мы можем с ней справиться. Все в порядке. Так. Вот и все, так нак... А, вот все все, все, все, все, опачки все готово. Ах ты ж Мерзкая свинь. Так, ну мы научились Зато еще бонусом очень быстро забираться по стенам. Мерзкая ворона. А это же ведь не, не, не на да. Надо подумать, подождите, подождите, сейчас вот эта вот, козлин, вот этот, да, обратно пойдет, и мы как раз вот сейчас, сейчас, приветики, один тут гуляет, так, пройдите. так, хорошо, сейчас поэтому надо попасть, вот, аккуратно расчищайте. весь путь, спокойненько все проходим, не нервничаем! Бля. Не торопимся, не нервничаем. Все хорошо. Все под контролем. Все под контролем. О, хорошо, прошли. Ч ⁇ ты засыпила? Так, окажется, мы дошли до босса, я вас поздравляю очередной босс, давай сейчас. расскажи-ка мне, друг мой дорогой, да, чат, расскажи мне босс этого уровня, похоже меня ждет встреча с боссом, ты, конечно же, хотел сказать с боссами, с боссами, с боссами, тебя ждет встреча с боссами, то есть здесь мне придется сразиться не с одним боссом, ну, по сути, это скорее индивидуальная тренировка, чем битва, что? Ай, не дай мне все испортить. Иди, посмотри сам. Так, отлично. То есть меня ждет сейчас несколько боссов. И это скорее индивидуальная тренировка. Замечательно. Есть еще один день, еще одна порция похлебки кипит в котле. О, да! Жить в горах просто огонь, но мне так не хватает искателей приключений. Это точно. Помнишь людей? Еще бы. Они были почти такие же. Так же интересны, как предсказания, в которых и так все понятно. Ой, смотри, человек. Кто бы мог подумать? Эй, Сигал, глянь на эту кроху. Ого, Арчи, видишь этот свиток? Эй, малявка, ты что? Рассыльный? Не говори глупости, Ачи. Все знают, что это нарочный. Нарочный? Ты все путаешь, Сил. Я практически уверен, что это посыльный. Да нет, все не так, Ачи. На самом деле это эмиссар. Да ладно, тебе сил. Я ведь помню, это курьер. А теперь серьезно, Ачи, может, сойдемся на посланца? Это можно, Сил. Ну, хочешь проверить э, спортивную подготовку посланца? Я думаю, ты никогда не спросишь Арчи. Покажи, что ты умеешь, малявка. Так. А, один пока. Так тебя валить-то? О. Так, все, лежи, лежи, лежи. Ну давай. Но! Так, второй идет. Ладно, ты что делаешь? А, тебя так можно валить? Окей, огонь. Тут что-то кинул? Что-то кинул? А! Эй! ой и зацепила косколком зацепила фига вы это что такое пойди выбрать акробаты так следующий пошел ну давай давай но так опять замена что это сейчас происходит ⁇ п эй эй эй эй эй эй эй спокойно, спокойно, Избиваем, избиваем, пока можем. Так. Так, он бежит, бежит, бежит, разгоняется. Отлично. Но этого защита хорошая, он его так просто не пробить. Его нужно именно провоцировать как-то на бег, что ли. Так. С этим попроще будет. Этого может. Не могу. Но это некрасиво, это неприлично вообще так делать. Так, ну зеленого мы сейчас вот прям вот вот завалим. Ну давай. Ну. Вот бежит, бежит, бежит. Отлично. Так, не теряем времени сразу. Валим, валим. Давай. Так, он начал тоже немножечко мигать. Так, нам кидают камень. Нас, нас сейчас будут бросать. Хера себе! Ты не офигел ли, брат? То есть это надо забираться именно на стенку. Так, они меняются. Ладно, погнали Сейчас будет минус один Джабл, у тебя хорош но да Пацанчик Ну, давай С тобой, видимо, работает только все А, ты, ты, ты, ты даже когда вот так ты, Собираешься бежать То есть тебя можно валить, да Ну Так, смена караула ну, этого мы сейчас вот прям вот-вот-вот-вот-вот-вот. Вот он уже вот просто вот. Все, он сейчас вот-вот просто вот. Так, этот пыхтит. Злится. Тут валяется, уже отдыхает там наверху. Ну, давай. Ну, ты будешь бегать? Отлично, мы можем еще и перепрыгнуть его. Все, я с вами разобралась, можно сказать. Ну, давай. Давай-давай-давай. Камни тебе никто... В смысле? О камень? Вы нормальные? Нет, ребятки? Нельзя? Это нечестно. Он там вообще без сознания валяется? Ах ты ж, сука, задел, а? Козлина! Как его провоцировать? не Да вы чё? Вы нормальные? Нет? Как уворачиваться от камня, я не понимаю. Как от них уворачиваться, я не понимаю. Я как-то это самое. Блин. Ну, так-то, в принципе... Ой, я не в цифру пошла. Так. Да. Я привыкла, что боссы в другой стороне, что они справа направо нужно идти, чтобы им это... Так, теперь сейчас... Ну сейчас мы их высунем. Сейчас высунку работаем. Так, камень летит. Так, нормально. Сам себя завалил. А как вам в прошлый раз-то получилось, что камень отлетел и вот его завалил? Так, вот это опасненько! Так, спокойно, спокойно, наверх. О, вот, хорошо, ни разу не попал, замечательно. Так, валим, валим, валим, валим. Этого мы можем вот благо прям так и вот валить. Давай, беги. Беги, пацанчик, давай. Так, сейчас опять камень будет. Ну, как, как, как уворачиваться-то, а? Так, бежит. Нормально. Сейчас мы их завалим. Сейчас завалим. В принципе, понимаю. единственная вот реальная проблема с камнями. Как от них уворачивать, я не понимаю. Это прям боль. А можно как-то сбить камень из его лап там, не знаю. Ну-ка. Нет. Он не сбивается. То есть это чисто уворот. А, тихо, тихо, тихо, тихо! Ну ничего себе! Как много жизни меня собрали сейчас, просто! Так, ну давай! Сейчас мы, мы вот с тобой мучат быстренько! Не дают мне его! С этим сложнее! Так, опять камень летит! Собака. Это, наверное, нужно будет на земле и... Приседать, уклоняться. Сидя. Правильно? То есть вот так вот приседать. И камень должен пролететь надо мной. Так, тихо сп... Ну вот это да. 19 немноговато для смертей. Может контроль и барахлит? Сейчас разберемся. Сейчас разберемся. Продолжаем. Давайте братья против... Вот нечестно. Ой, твою мать. Так, а от этого значит нужно уворачиваться. Да? Просто заползать на какую-нибудь стену и сидеть там. Камень. Давай, пробуем. Все равно задевает. То есть это тупо у ворота. Запил. Ладно. Ну, как же тебя вот так бы быстренько бы тоже увалить, как вот этого зеленого? Так, тоже опять камень прилетел. А, ну это зеленый камень, ага, все Зеленый это типа вот, он легкий Он реально легкий Так, сейчас будет да. Спокойно Вот Так, валим, валим, валим, валим, гада Ну вам вообще нормально, блин, бой на одного Это нечестно Как бы, так бы, блин, надо до всего уворачиваться. Свернула направо, когда следовало свернуть налево? Нет. Нет, не поверишь, не поверишь, что со мной сейчас происходит. Меня тут сбивают двое из врачу. Так, а я через него... Я, в принципе, могу через него перепрыгнуть? подожди ка А я могу использовать? Да, на них идет, да? Получается. Окей. Я просто думаю о всяких хитростях, о том, чтобы там, типа, вот, например, вот он в меня пнт сейчас, а я не успею нажать на буль. К примеру. Да? Ничего себе, он меня зацепил, он меня зацепил, когда перестраивался. Это нормально, нет? А, то есть со спины его. Ёп твою мать! М -м -м. То есть его можно со спины бить! Вот оно что-то. А вот, значит, это. На! Когда я на стене, смотрите, когда я на стене, у меня появился план, когда он кидает в меня камень, я должна быть на стене, чтобы просто тупо вот так вот, просто вот так вот спрыгнуть вниз, чтобы меня осколки не, не повредили, Так, да? у тебя, значит, по тебя надо, да? Это, это, вот это вот самое неприятное из всего, что тут есть, он просто забирает, получается, огромную площадь. Так, тебя спереди того сзади. то есть это вот попузу того по жопе. Так. И продолжаем избивать. Это ужасно, конечно. Это просто тренится вот прям. О. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Оп. Стараемся это все дело избегать. Так, ну привет, братиш. Так, сейчас что-то будет. А -а -а -а. Я думал, может получится как-то перепрыгнуть на другую сторону. Ну, блин. Прямо сейчас неприятно. А ты что ж такое, Трей? Я все пытаюсь перебежать на другую сторону. Да, вот он сзади он не бьется совсем. Ну, эта атака, она не страшная, ее хотя бы можно это сам предсказать, куда он полетит. Ой, нет, не надо. Красавчик. Наверное, поэтому ее сзади не пробивается. Так. Сейчас мы все сделаем. Так. Пробегаем. И шлепаем по полной. Опачки. Эх, не хватило. Так бежит? Нормально? Надо выносить быстрее, быстрее, быстрее. Так, вот это вот сейчас упротительно. Блин, не успел прыгнуть, он что-то нет, он не отцепился от стены. Дебилку, что а? Так, поменялись. Ну, уже они оба мигают. Это уже прям очень радует. Так, он сейчас ляжет. А мы заберемся повыше. Так, первый пошел. Сейчас первый, по, по идее, должен уйти уже. Вот он раз размигался уже, вот. Уже почти плотничком, уже сильно. Так, этот уже злющий ходит. Так, нормально, нормально, нормально. Ох, так, камень, камень, камень пошел. Воротите. Нормально. Так, от камня, в принципе, я поняла, как добавляться только что. Так, меняемся. Получилось! А, получим достижение, качаем ноги. Замечательно, ну-ка, ура! Удалось. Это ж надо сил! Рука, почтальон, ох, какая тяжелая! Лучше не скажешь, Ачи. Ты нам нравишься, Кроха. Что думаешь, Сил? Наверное, Крохи необходимо забраться на вершину нашей горы. Похоже на то, Ачи. Предлагаю помочь. Согласен, Сил. Сделаем это. Спасибо за разминку, Кроха. А сейчас не двигайся, ты можешь ощутить покалывание. Погодите. Что? На старт, Сил! Внимание, Ачи! Марш! Спасибо, вы добры. <свят> вы крайне добры. Что-то я проголодался. Может, перекусим сил? Я возражаю, Арчи. Мы пообещали друг другу не есть, пока наш полог силы не будет готов к добавлению в котел. Совсем забыл, сил. Конечно же, его магические свойства сделают нас еще сильнее. Блюдо будет срочным, Ачи! Блюдо будет с мясом сил! Посидим над подклёпкой, пока чертополох не вырастет! Отличные ребята! Ледяная вершина! Я вас поздравляю, мы завалили еще одного босса. Один за двух Блин, Я так понимаю, тут все будет скользко, да? Ненавижу зимние. А нет, нормально. Пока. А вон те вот будут скользкие, да, с льдом который. Так понимаю. Будет жуткий уровень. Так, ну, окей, будем стараться, будем стараться выживать. Так. Да, вот он, уже поехал. Ай! -яй, ай! -яй -яй. Так, ну, тут э, хотя бы, да, хитростью можно забраться наверх. Это радует. Так, ладно. Аккуратно надо приземляться тут, короче, тихо. Я... по. Так, тихо. Да, да, да, вот скользит. Поехал такой. А там что такое? Смотрите, видите, да? Крючочек. Мне кажется, это наипалово какой то Соблазнительный крючочек, до которого с этой стороны никак не добраться. Мне кажется, это... Оп! Попытка номер два. Так, сейчас. Так, братана убить. Так, вроде бы. Не, я, пор... я стараюсь еще проверять, там, осматривать с... <къем> где что есть. Если там какие-то там секретные проходы, еще что-нибудь. Да, давай поболтаем с тобой. Эээ, а, текущего. Я наконец добрался до вершины горы. Похоже, мое приключение. Вот-вот подойдет к концу. Ты явно не смотрел трейлер. Что? Прости. Не важно. Эй, тут холодно и скользко, будь осторожен. А, есть что рассказать? Может тебе есть что рассказать? Ну конечно. Вот тебе одна история. Давным давно среди льдов и снегов стояла одна деревня. Еды у ее жителей было мало, а тепла и того меньше. Ста э, старейшие рассказывали о густой роще безопасном и сытом, сыт, сытном месте, где в придачу еще и держится приятная погода. Проблема была только одна: роща находилась по ту сторону непрекращающейся грозы с градом, и на то, чтобы миновать эту грозу, ушла бы не одна неделя. Однажды некая храбрая пара оставила в деревне маленького сына, чтобы перепредпри... предпринять то, что в деревне называли походом. Им предстояло изучить путь дороже. Убедиться в ее существовании, а затем вернуться в деревню и увести всех в светлое будущее. Как и все, кто пускались в поход до них, они, к сожалению, и ведьма предсказуемо не вернулись. Шли годы, мальчик рос и видел перед собой лишь одну цель отправиться в поход самому и найти родителей живыми в рощи или мертвыми во льдах. Предположив, что они просто оказались плохо подготовленными, он тренировался каждый день до того момента, пока не стал на 5 лет старше своих родителей в час их ухода. Тогда он и предпринял собственную попытку. Первое, градина ударила его не так сильно, как он ожидал, однако ледяной холод мало-помалу пробирал его до костей. Он несколько дней брел сквозь грозу, не понимая, что все это было лишь метафоры, нашедшие отражение в его беско... не... беспокойном молодом разуме. А затем наткнулся на зрелище, от которого кровь застыла у него в жилах. Каламбур слу... Каламбур случайен? Он увидел с родителей, вмерших в огромную глыбу льда. Удар был слишком силен. Он так и не остался там. Он ругался, умолкал в раздумьях и снова ругался, пока холод не победил его. И пока он сам не стал частью ледяной глыбы. Конец. Что? Что именно что? Никакой морали, никакого достойного завершения. Иногда истории бывают жестокими. Порой именно в этом состоит то послание о жизни, которое они призв призваны передать. Ты просто ощущаешь потребность думать, подумать о случившемся и сделать из этого собственные выводы. Нет неверных ответов, пока тебе они кажутся истинными. Может быть, но эта история и впрямь показалась мне бессмысленной. Возможно, это тот случай, когда для тебя все-таки и было. А что ты мог бы задуматься над тем, что в тот момент, когда наш искатель приключений наш, нашел родителей, он был на 5 лет старше, чем они? Только представь, ты смотришь на людей, что защищали и учили тебя, и понимаешь, что на самом деле они младше, чем ты. Твое сосредоточие истины мудрецы, на которых ты так мечтал стать похожим. Это и вправду сурово. Тебе казалось, что они знали все, продумали все, были сосредоточенными и целеустремленными. И вот ты стоишь, а тот единственный столб, который ты воспринимал как должное, на который опирался, физически выкристаллизовывался и в то же время ментально подкашивался прямо у тебя на глазах. Может, они обрели душевное спокойствие, еще когда ты знал их, а значит именно ты потерпел неудачу. Или же они просто были великолепными актерами? Сколько пищи для размышлений, а? Да, предостаточно. Но помним, все это субъективно. Я показал себе только один ракурс. Вот так вот, великий философ мотиву. Ну что ж, мы почти полностью прокачаны. Продолжаем пока идти. Ох ты, е мы тут еще и снежок отваливается от некоторых участков. Да, да, да, да, по звезди мне тут. Опа! Да, следовательно. Это сейчас было неожиданно. Так, один плюет в одну сторону, другой в другую. Мне интересно. Нет! Я хотела зацепиться за стенку, попробовать. Ой, привет! Я коллега Кварбл Квибл. Похоже, я только что увидел выражение лиза. А, ну да, это, это уже было. У него там по идее куча всяких э... не не дотягивается. Он вообще должен. Блин. Я забываю то, что у него нет двойного прыжка. Но это же вот те самые игры, на которых должен быть двойной прыжок. Так. А! Сука. Вот сука. Ну не сука, ли? Ладно, погнали дальше. Так. Вот, попадание. Так, сейчас... Я не хочу рушить этот мод. Так, нормально, нормально. Вот, я хочу, хотел... Тут действительно секрет. Смотри-ка. Сядь, ты уже убей его. Так, Кварбл, пи, к Квирбл уйди. Уходи. Отлично, он уходит. Так, замечательно. Так, как безопаснее? Безопаснее всего, конечно, ведь вот лучше тут пробраться. Ну, почти, почти. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас мы спустимся вниз. И вот он, все тихо... Тихо, спокойно продвинемся вперед. хотела сказать. Я, но нет. Тихо, спокойно, не получилось. Пою мать! Кто лох? Я лох. А? Так, ладно. Обратно в это секретное место. Что-то оно пледет там. Карбал, уходи. Пошел вон. Пошел вон. Уходи, уходи, уходи. Не мешай мне. Молодец. Зарабатывать деньги. Так, спокойненько. Тихо -тихо -тихо. Делаем вот так вот. Тихонечко катимся. Катимся чуть-чуть. Тихонечко катится. Вот так вот. Не рискуем. У меня осталось две жизни. Так, спокойно. Убиваем его вот это. Да. Тут. А это секретное место или нет? Я что-то не понимаю. Погодите. Это еще не с первого раза убить можно. И где-то ну-ка, Подожди, подожди, у меня осталось Подожди, жизнь Нет, все, я ухожу Прости, <с> прости, я ухожу Тут становится тяжело, потому что, блин Потому что, блин а? <с> <с> Потому что я начала спешить <с> Так, окей Давайте попробуем пройти дальше Потому что, ну, там как бы Движение вверх, окей И так, конечно, все прекрасно, замечательно Мне кажется... А, господи, там же можно пробраться. Я же дебил. Давай, давай, упрыгиваем, бразь. Тут живота. Тут живот, Вот он, вот подъем наверх есть. Вот он, мать его. Я просто там сократила, получается, путь. Сократила лифт. Твою мать, тут, тварь вонючая. Вот так вот. Ну да, я получилась просто тут сократила путь. Так что это никакая не секретка. Просто урезание пути. Ничего особенного. Ну, вообще, то, то что мы до тут добрались, это прикольно. Так, у меня осталось 4 жизни. Жить по идее должны будем. А по идее, кстати, кстати, кстати, я знаю, как немножечко можно чуть-чуть сократиться, -чуть Вот. Откуда эти лягушки появляются вообще? Еже? А? Так теперь вот это это. Это козлино какой нет? Стой, стой, стой! Стой! Стой! О, нахрен, нахрен! Моя аж спина вспотела, -мо! Так ну, это не особо сложно, это можно, мы, мы можем делать вот так вот. Ну давай! Давай! Нормально! Меткое попадание! пта! <смех> Это сложно? Это вот-вот-вот-вот-вот-вот что-то пошло сложное. Так, ладно. Сейчас будем справляться. понятно они Как бы так быстрее пробегаем так вот тут надо аккуратно вот так вот все спокойно чуть чи, чи, чи, чи, чи, чи, чуть чи, чи, Вот этот вот снежок еще он отпаливается, блин, вот это вот роза это пипец. Это не очень приятно, не очень удобно и комфортно. ой ёй -ой, ой а я же за врага зацепилась. Но как бы, терпимо. Справляемся, справляемся. Да, твою тиху мать. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, нацепились, тихо, тихо. Тихо. все хорошо. А, а, а, а как? Ага, парочка. Есть фонари. Но ну, их надо как-то разморозить. Хм. У меня пока идей никаких нет. Правильно, надо промахнуться обязательно. Ой! Я даже не обратил внимания, что там что-то есть. Тихонечко, тихонечко. Ну, пока это мы можем себе позволить ускоряться ну, тут уже не особо можем себе позволить так тут надо справляться аккуратненько справляться Я вот так бить сверху парированием вот этого так, держаться держаться держаться спокойно Размеренно, летим Так, заходим Может он что-нибудь там еще расскажет Братан Ничего он нам не расскажет Улучшить мы до сих пор ничего не можем У нас самое маленькое, что, 550 Да, это мы нам контрольные точки будут Восполнять жизнь То есть наши сохраняшки Ну это хорошо Это хорошо, а а я подумал, как туда забраться, тут же эти, вон, можно. тихо, а, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, я птица гребаная, я в панике. О, секретик, О, Это же так приятно, ну-ка. Отлично вообще. дальше шикарно. Нам осталось... Есть! Нам, получается, осталось совсем чуть-чуть до... до улучшения. Все, стоим, не дергаемся, главное не двигаться. Спокойно. Так, не ускоряемся, не ускоряемся. Одним глазком смотрим. Нормально. Да? Нормально, нормально. Ать. Так, спокойно. Оп, оп, оп. Скупка. Мне ещё поворачиваются гады такие. Так. В принципе можно... Вот... А, да! Я же совсем забыла Ах! Что тут маша вот так! Вот мерзкая голова тут летающая Тихо! Чёрт! Весь дом, который можно было пропустить, я его пропустила Итак, Тихо! Тихо! Цепляй! А нафига это надо было? Для чего это надо было? Так, тут эти там летают везде, везде. Они тут летают спокойно. Уворачиваемся и убиваем этих гадов. Потому они гады, гады. Я Споко... Так, ты сейчас спокойно. Зацепил. Ну давай. А, а вот это уже так просто не убивается. Сука, и все равно зацепила меня. Блин, у меня жизни не осталось, все. А мне что с этим чуваком драться? Вы прикалываетесь? Да я понятия не имею, кто-то такой отставит меня. А? Я упал, короче. Все, до свидания. Ты дурак? Куда? да. Да? Тихо, тихо, тихо, тихо. Вот тут... А? Я почему-то подумала, что тут вот есть а, это самое... Ш... Топчего у Колев и Кварбла. Нам нравится тебя подколоть. Ха-ха-ха. Я ухожу. Блин, ты мне не нравишься. Я ухожу. Твою мать. Не подходи ко мне. Я убегаю. И э, вот, вот с ним мне тяжело. А, там... Полит. Пою мать налево-направо. Тык. Тык. И по нехер спокойно спокойно так вот За зацепились идем дальше сколько времени у -у -у. скоро заканчивать так, у этих тварей вот этого сейчас будет сложно хотя нет это будет сложно На. сейчас подали. это вот получается сюда потом сюда потом сюда Мы справились. Мы молодцы что-то. Понь. Аккуратненько. Понь. Падаем вниз. Издеваем одну срань. Давай. По, по. Ты, ты издеваешься, убираем вторую, вторую срань. Блин. И жизнь тратим на эту срань. Так, у нас есть два хода. Вверх. О. О. Так, да. сейчас подождите, я, я, я сейчас тебя буду стрелять. Нет, опять с от меня... Нет. Ну хотя бы у меня полная жизнь жизненное. Вот. Да, да. Я, я убегаю, все, все, все, оставят мне. Нет, я не хочу с тобой драться. Правильно, что на поле надо напороться? А что бы и нет? действительно. <свят> все. о, хотя бы жизнь. хотя бы жизнь <свят> далее. эти глупые смерти сейчас пошли такие вот прям. -ху -ху. Так, так, отлично, все запрыгнули. Так, первый пошел. Вот э, сделаем так, чтобы было безопасно. Так. Залезаем. Парь, попадай. Так, а? Сука, мимо. Есть. Потому что они... Она просто отвратительная. Она просто отвратительна. эй -э -э -э. пульки Ее нельзя убить, блин. Так, сейчас. Давай. оп оп о, тихо, тихо Тихо Да ладно оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп оп накопила, да оп Так, спокойно, спокойно, спокойно. А, у меня больше нету этих штук. Так. Так Окей. Да, -мо. Опять поспешила. Сейчас, сейчас все решим. Сейчас я с этим вот совсем справлюсь. Блять, не так кнопка. Я хотела этот Пф, пустить этот. Забыла я назвать, вот эту херню пустить. Да. уйди, уйди, уйди, не хочу с тобой драться. У меня есть вариант. Оп! все, я, убег я убегаю, отстанет от меня. Все, подождите. О! Все, я ухожу. Я забрала, я убегаю. Все, все, все, все, все. все так, уходи отлично оп так, типа, подожди, подожди сейчас мы совсем справимся сейчас будет все хорошо ну, нормально пока, нормально держимся так, оп все, зацепились, пошли дальше у меня уже лапки вспотели так, нормально погнали, оп ну я уже это быстренько прохожу, уже нормально. На скорости пошло. Оп! Блин, у меня остался этот самый один. Ах, плохо! Так. Да свадьба мать! Зубей ты его, господи! Да, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, да, есть, детка, есть! Ха-ха, мы его взяли. Мы его взяли Так, Всё, Я ухожу от тебя, не нравишься нравится ты мне. Так Замечательно Все, проходим дальше Стопэшечка, стопэшечка <связь> <связь> <связь> <связь> Блин Давай еще раз о! Это уже другое дело. Да. Пролетаем. Что она сделала-то? Перната. Ух, Чуть не сдохли. Но мы выжили. Ай, сохранение. Все, давайте нам мы на этом закончим. Все.